Сейчас еще минутка, э, перешлем презентацию для вас. Содержки в работе, э, это, э, я работаю в непривычном месте, я сейчас нахожусь в городе Гдыня в Польше. И из-за этого техника настраивается, это не моя домашняя рабочая техника, не, не все так гладко получается. Но мы уже с техникой справились и готовы начинать работать. Наше сегодняшнее третье занятие посвящается финансовым услугам. Мы будем говорить о финансовых услугах и о том, самые распространенные, чем мы можем пользоваться, и в первую очередь о мерах безопасности. Как можно использовать финансовые услуги безопасно, для того, чтобы не потерять свои деньги, для того, чтобы не переплатить лишнее. И как можно финансовые услуги приспособить для, для нашей потребности, когда мы управляем нашими деньгами. Основные финансовые услуги, самые доступные, то, чем мы можем пользоваться, это депозиты, это кредиты и это услуги страхования. Депозиты мы можем размещать в банках и в микрофинансовых установах. В Украине это кредитные союзы. Также знаю точно, что в России работают кредитные союзы. Это микрофинансовая установа. Они меньше, чем банки. Их и по количеству меньше, и меньшее количество людей обслуживают. Банковские вклады, депозиты – это те суммы денег, которые вы передаете банку или микрофинансовой установе на определенный срок с определенной задачей. Вы хотите на этом заработать деньги, вы хотите получить проценты. Как правило, депозитный вклад оформляется договором. Договор обязательно должен быть. И это означает, что вы продаете ваши собственные деньги банку, банк готов купить. И банк готов оплатить вам за то, что будет пользоваться вашими деньгами, а значит, на использование денег начислит проценты. Обычно проценты выражаются в годовой процентной ставке, и это обязательно должно быть прописано в договоре. Также в депозитном договоре обязательно указывается сумма, которую вы вносите, и срок, на который вы размещаете депозит. Это важно. Потому что сейчас, к примеру, в украинском законодательстве раньше срока депозит нельзя расторгнуть. И когда мы с вами говорили о планировании, почему важно знать, на какой срок ты размещаешь деньги на депозитном вкладе. Потому что ты, если на что-то накапливаешь и хочешь... Сохранить, убрать эти деньги подальше от себя, чтобы рука туда не тянулась, чтобы они лежали в банке под охраной банка и при этом еще заработать на этом дополнительный доход. Нужно четко понимать, на какой срок располагаешь этой суммой, сколько времени деньги пробудут в банке. Условия депозитов, виды депозитов, как они отличаются. Депозиты могут быть в разных валютах. Депозит можно разместить в национальной валюте, это может быть гривна, это может быть рубли. Депозит можно разместить в долларах, депозит можно разместить в евро. На все три валюты будет абсолютно разная заявленная процентная ставка. На национальную валюту процентная ставка выше. На евро, к примеру, самая низкая процентная ставка и доллар чуть выше, чем на евро проценты обещают банки. Депозит может размещаться на разный срок. Может быть срок один месяц, три месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Иногда в условиях банка, банк указывает количество дней. Ну, к примеру, на 365 дней, это понятно, что на год размещается депозит. Могут быть абсолютно разные процентные ставки. Когда банк покупает деньги у физлиц, у населения, у банк устанавливает процентную ставку в зависимости от того, насколько он заинтересован в этих деньгах. К примеру, на краткосрочные депозиты зачастую процентная ставка бывает ниже, потому что банк понимает, что недолго может распоряжаться вашими деньгами. Соответственно, дает чуть ниже процентную ставку. В зависимости от ситуации на финансовом рынке, что происходит в целом, здесь также влияет и курс валют, если мы говорим о валютных депозитах, процентная ставка может меняться. В течение года процентная ставка может меняться не один раз, если меняется резко меняется ситуация на финансовом рынке. Бывает, что сохраняется относительно стабильно. К примеру, я сейчас нахожусь в Польше, и здесь процентные, процентные ставки по депозитам очень низкие, намного ниже, чем у нас дома в Украине. Тем не менее, все равно люди используют это как финансовый инструмент для того, чтобы наличные деньги не хранились дома. Это небезопасно. В то же время нужно правильно уметь выбирать банк, потому что если банк, к примеру, испытывает какие-либо финансовые трудности, мы туда отдаем наши собственные деньги, банк может обанкротиться, это тоже может быть небезопасно. Очень важно проанализировать и выбрать такой банк, который работает стабильно. Какие банки относительно безопасны? Как правило, это банки, которые подчиняются Это государственные банки. В Украине несколько таких банков, которые с государственной долей. Так же само и в России, и в Беларуси есть банки, в которых есть доля государства, и там выше ответственность у этих банков. Кроме того, стабильно работают банки, которые относятся к международным финансовым группам, ну, к примеру, международная финансовая группа Райфайзен, в Украине это Райфайзен Банковаль, представлена целая сеть, ну, как пример, это может быть и БНП Парибас, это может быть несколько разных международных групп, у них обычно выше стандарты внутри банка, когда вы приходите, общаетесь с работниками банка, вы уже можете увидеть, насколько могут отличаться стандарты работы банка, как банк, банковские работники общаются с клиентами, как устанавливается, например, там, очередность или насколько они внимательно выслушивают и насколько внимательно и добросовестно отвечают на ваши вопросы, которые вы задаете. Это все такие мелочи, которые позволяют оценить, насколько работает хорошо банк. Из условий видов депозита еще важный момент, который нужно учесть при выборе депозитного вклада, условия начисления процентов. Проценты могут начисляться на вклад ежемесячно и в договоре может быть прописано с ежемесячным снятием процентов. Такой депозит выбирать хорошо, если вы размещаете свой капитал, основную сумму депозита на какой-то срок, а проценты планируете тратить, как свой дополнительный доход использовать и тратить на какие-то свои нужды. И тогда вам нужно выбирать депозит там, где вы можете снимать проценты ежемесячно. Кроме того, может быть еще начисление и выплата процентов, конце действия депозита. И это означает, что когда закончится срок действия договора, вы получите и ваши деньги назад, и все начисленные проценты. Есть еще один вид, называется капитализация. И это означает, что проценты могут начисляться ежемесячно, и ежемесячно проценты будут добавляться к вашей основной сумме. К примеру, вы положили одну тысячу каких-то денег, и вам ежемесячно проценты будут начисляться в размере 10, ну, тоже каких-то денег. И тогда в следующем месяце, когда происходит капитализация и проценты добавляются к вашему телу, следующие проценты за следующий месяц будут уже начисляться не на 1000, а на 1010. Соответственно, у вас процентов будет больше. Капитализация – это очень крутая вещь, которая помогает на длительном периоде накопления зарабатывать дополнительный доход. Мы об этом немножко позже еще поговорим, но это рассчитано на какие-то долгосрочные финансовые цели. Для краткосрочных целей э, это не будет хорошо работать, и это не может быть большим преимуществом. Когда мы с вами говорили на прошлых занятиях, к примеру, о резервном фонде, то э, задают очень часто вопрос, ну а вот что делать, когда у нас уже накопилась какая-то сумма, что она будет просто лежать? Для этого очень удобно использовать депозиты краткосрочные, к примеру, на один месяц, на три месяца, и э, часть резервного фонда вы можете оставлять дома в э, наличных деньгах, это обязательно, потому что если что-то экстренно произошло и вам нужны деньги сразу в сию секунду, то, конечно, вам нужна наличка. А когда сумма уже накапливается, резерва достаточно, часть этих денег можно разместить на краткосрочный депозит. И тогда у вас будет и просто деньги не будут лежать, и не будет хотеться туда добраться, на что-то потратить не по назначению, и в то же время будут начисляться еще проценты. Это означает, что у вас будет дополнительный доход. Очень важно в законодательстве практически во всех странах Доход, который вы получаете от депозита, будет облагаться налогом, обычным налогом на доходы. В Украине сейчас это 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, но в любой стране, там, где облагается э, налогом доход, проценты от депозита, этот доход вкладчиков, будет облагаться. Основная сумма, которую вы положили на депозит, облагаться дополнительно налогом не будет, потому что вы уже уплачивали налоги, когда получали этот доход, а все, что вы зарабатываете, проценты, которые начисляет банк, будет облагаться налогом. Обычно банк самостоятельно администрирует, что это означает? Это означает, что банк начислил и удержал из вашей Суммы этот налог и перечислил на счета госкозначейства. И э, тогда вы получаете уже разницу между суммой, которая начислена, минус налог, и вы получаете это на руки. Просто об этом нужно помнить и это нужно знать. Для вкладчиков какие меры безопасности? Что нужно предусмотреть, э, чтобы не остаться без своих собственных денег? В первую очередь, ответственность за выбор банка и выбор депозита, конечно же, лежит на вкладчике. Почему важна финансовая грамотность? Потому что распоряжаться своими деньгами нужно разумно, нужно не просто уметь считать свои доходы и расходы, мы в самом начале с вами об этом говорили, когда говорили об учете бюджета. Но также важно еще и знать финансовые услуги, как их использовать, и знать меры безопасности. Поэтому вкладчик самостоятельно, когда хочет разместить свои деньги, конечно же, он несет ответственность, что он выбрал. Потому что э, мошенничество, которые бывают, ну, это, скорее всего, манипуляция, когда э, банки ставят завышенные процентные ставки. Вы, если сравниваете в нескольких разных банках, какие процентные ставки по депозитам, и видите, что у одного или там, двух каких-то банков э, намного выше процентная ставка. И сразу же очень хочется, о, я больше заработаю, у меня, я смогу больше получить процентов. Будьте аккуратны в этот момент и проанализируйте, как так получается. Потому что это может быть манипуляция, вы можете не только больше не заработать, но и можете потерять свой вклад, который вы вложили в этот банк. Выбираем, конечно же, среднюю процентную ставку, усредненную, самую низкую. Но это нам не очень выгодно, банку выгодно, а нам не очень. Но и самую высокую процентную ставку это рискованно выбирать. Чем выше обещанная процентная ставка по депозиту, тем больше вероятность того, что может что-то произойти с банком, и вы можете не вернуть деньги, которые вы вкладывали. Конечно же, как любой документ, под которым вам нужно поставить подпись, вы должны внимательно прочитать, что написано в этом документе. Когда вы под документом ставите вашу подпись, это означает, что вы ознакомились, поняли, что там написано, и вы согласны. Подписывая банковские документы, нужно обязательно внимательно прочитать. Если что-то осталось непонятно в этом документе, нужно переспросить и выяснить для себя, разобраться, что это означает до того момента, как вы поставили подпись. Также в разных странах существуют специальные фонды, которые гарантируют вкладчикам возврат денег. В Украине это называется фонд гарантирования вкладов. И сейчас вклады до 200 тысяч гривен вместе с начисленными процентами, общая сумма 200 тысяч гривен гарантируется фондом гарантирования вкладов. Поэтому небольшой вклад можно размещать, в банке нужно только действительно удостовериться, что банк является членом фонда гарантирования вкладов. В Украине сейчас все банки входят в фонд гарантирования вкладов. И обычно в договорах предусмотрено специальный пункт, который ознакомливает вкладчиков с информацией о том, что фонд гарантирования вкладов работает и будет покрывать и гарантировать депозит. Таким образом, депозиты для нас, просто для обычных людей, для физических лиц, это возможность разместить свои свободные деньги с целью получения дохода, дополнительного дохода процентов в финансовой установе в банке или в кредитном союзе. Напомню также, что это лицензируемая вид деятельности и обязательно нужно проверять лицензию. В банках выдает Национальный банк лицензии, в других финустановах отдельно они регулируются, но всегда нужно также проверять наличие лицензии. Это означает, что финансовое учреждение, которое принимает депозиты, имеет право это делать. Еще одна финансовая услуга, которой мы пользуемся, это кредиты. Кредит означает, мы покупаем деньги в банке. Это значит, что нам в какой-то момент денег может не хватать для каких-то своих потребностей. И мы обращаемся в банк, и в банке готовы купить. Точно так же мы просим какую-то сумму денег в банке, и банк говорит, под какой процент готов нам одолжить эти деньги. Это означает, что кредит, мы должны будем вернуть ту сумму, которую мы взяли. Мы хотим взять тысячу. Значит, через время в кредитном договоре, в кредиты это тоже нужно подписывать, договор, и в кредитном договоре будет написано, что нужно вернуть тысячу через, там, к примеру, 6 месяцев, и тут же будет указано, под какой процент выдан кредит, и проценты ежемесячно мы должны будем уплачивать на эту сумму по кредитному договору. Кредит всегда стоит больше, чем мы взяли денег. То есть мы всегда по кредиту должны вернуть больше, чем взяли. И, казалось бы, ну, кредит – это же невыгодно, мы всегда переплачиваем. К кредитам нужно относиться очень осторожно. С одной стороны, действительно, это невыгодно, потому что мы переплачиваем, но также бывают ситуации, когда это выгодно сделать либо когда очень срочно нужны деньги, и кредит может помочь нам решить какие-то наши финансовые проблемы. Для того, чтобы не попасть в долговую яму надолго, для того, чтобы не быть должником, нужно очень внимательно подходить к вопросу оценки рисков. Что это означает? Это означает, перед тем, как мы берем кредит, нам нужно основательно подумать и задать себе вопросы. Действительно ли эта сумма нам необходима? Может быть, мы можем найти каким-то другим способом деньги, которые нам сейчас нужны. Нужно внимательно проанализировать, сколько нам это будет стоить. Банк обязан уведомить заемщика о полной сумме переплаты, сколько переплачивает заемщик. Причем это прописывается в кредитном договоре. Кредитный договор также нужно даже еще более внимательно читать, чем депозитный, потому что вы можете на этом потерять деньги, и банки иногда хитрят. В кредитных договорах они могут писать, процентная ставка не сильно большая сумма, и вы думаете, о, как хорошо, я недорого могу взять деньги в банке а потом там в кредитном договоре будет еще дописано каким-нибудь мелким-мелким текстом, ежемесячная комиссия составляет еще какую-то сумму, И тогда к процентам еще добавляется эта комиссия. И зачастую люди, которые финансово неграмотные, которые не читают внимательно документы, договора, подписывают в ожидании, что вот мне быстрее-быстрее дадут деньги, я смогу пойти там купить себе новый iPhone, например, то они теряют, потому что потом выясняется, что им нужно платить гораздо больше, чем они думали. Они не спросили, не задали в дополнительные вопросы, не прояснили, не рассчитали, и они теряют на этом деньги. И к кредитам нужно относиться очень внимательно. Это не означает, что кредита нужно бояться кредит опасен для тех людей, которые не умеют считать свои деньги, кредит опасен для тех людей, которые не читают внимательно договора, и кредит опасен в той ситуации, когда мы берем деньги просто на обычное потребление. Что это означает? Это означает, что мы берем деньги в кредит на продукты питания, на одежду, на какие-то бытовые покупки, и тогда это будет не слишком обоснованный кредит. Когда мы хотим что-то получить быстро, а у нас прямо сейчас сию секунду денег нет, особенно если у нас при этом нет стабильного дохода, то когда мы берем кредит, это означает, что мы начинаем тратить деньги те, которые еще не получили. И вот здесь может быть опасность, потому что, а вдруг вы рассчитываете на то, что вы получите какие-то еще дополнительные деньги – и вам их не заплатят или вы не получите эти деньги, а у вас уже есть обязательства по возврату кредита. Поэтому с кредитом нужно очень аккуратно обходиться и нужно задавать себе вопросы, не бояться этого инструмента, но очень тщательно делать расчеты и рассчитывать свои силы, насколько вы готовы, насколько вы сможете погасить этот кредит. Конечно, здорово, когда кредит берется для развития бизнеса, Потому что весь крупный бизнес, это мировая практика, построен на том, что используются чужие деньги для зарабатывания. Но если бизнес начинает брать кредиты для того, чтобы погасить свои какие-то предыдущие обязательства другим кредиторам, или выплатить работникам зарплату, или заплатить за аренду, а у вас на это не хватало денег, то тогда это чревато серьезными последствиями, и бизнес может стать банкротом. Так же само и для обычных людей. Иногда бывает так, что люди идут брать новый кредит для того, чтобы погасить предыдущий и не задумываются о том, что в следующем месяце им придется погашать два кредита вместо одного. К сожалению, я сталкиваюсь с такими ситуациями, и потом людям, которые принимают такие необдуманные финансовые решения, бывает очень трудно, и они потом нервничают, и для семьи это очень трудно, поэтому нужно... Обязательно обращать внимание на некоторые важные факторы. Например, семья никогда не должна использовать финансовые трудности из-за выплат по кредиту. Если кто-то из семьи берет кредит, и для того, чтобы выплачивать проценты, приходится ограничивать возможности семьи, то это не очень хорошо. Также следует контролировать своевременность сроков оплат и сумм которые вы платите по кредиту. Если у вас уже есть кредит, вы его погашаете, не забывайте в нужную дату платить кредит, потому что могут быть штрафные санкции. И Тогда это будет стоить еще дороже. И нужно не забывать и обязательно контролировать, чтобы вовремя оплатить деньги. Лучше всего, если вы уже оплачиваете по кредиту, лучше всего оплачивать за несколько за 3-4 дня до граничного срока. Потому что иногда бывает, что деньги могут и там, два дня зачисляться на счет банка или на следующий день, и нужно оставить небольшой запас по времени, для того, чтобы не нервничать. Кроме того, если вы планируете брать кредит, до того, как вы взяли кредит, позаботьтесь все-таки о том, чтобы у вас хотя бы минимальный резервный фонд уже был. Потому что если вдруг у вас есть обязательства выплаты по кредиту и произошел какой-то форс-мажор, то у вас обязательно должна быть финансовая подушка безопасности. Это ваш резервный фонд, чтобы можно было, ну мало ли что со здоровьем может приключиться, чтобы вы могли позаботиться о себе. И еще один такой фактор – берите кредиты для возможности больше заработать, а не для обычного потребления. Это означает, что если вы хотите развиваться, может быть, это даже какое-то обучение будет, и вы понимаете, что получив дополнительное образование, вы потом можете на этом больше зарабатывать, то, конечно же, это будет для вас инвестиция, не просто кредит. Потому что если мы берем кредит просто на покупку каких-то модных новых гаджетов, то это просто обычное использование, это обычное потребление, это не самый выгодный способ получить вещь, когда мы берем в кредит. Несколько пунктов. Финансовая безопасность для заемщиков. Потом, когда у вас будет презентация, вы сможете это все, у вас будет запись, и вы можете это все послушать и посмотреть еще раз на слайдах. И даже, может быть, сделать для себя какие-то заметки, которые помогут вам сориентироваться. Даже если вы сейчас не собираетесь брать кредит, отлично, супер. Но все может поменяться и может быть какая-то ситуация, когда вам придется это сделать. И именно вот этот перечень рекомендаций. Возможно, поможет вам избежать каких-то дополнительных финансовых трат. В чем же заключается финансовая безопасность для заемщиков, для тех людей, которые берут кредиты? Обязательно, в первую очередь, на что обращаем внимание, избегайте предложения легких кредитных денег. Сейчас в интернете можно очень легко, по крайней мере в Украине, можно очень легко получить кредит онлайн через интернет. И когда мы работали в проекте с подростками, которые учатся в техникумах и учатся в училище, они говорили о том, что я могу деньги получить при наличии банковской карты прямо сидя дома возле интернета. Мне что-то захотелось купить, я в онлайне оформляю кредит, деньги тут же приходят мне на карту. Я специально исследовала эту тему и я смотрела какие-то предложения. Конечно же, там на страничке очень красиво, очень прямо э, супер написано, как это быстро, как это легко сделать. К сожалению, в этой рекламе не написано, как потом нужно их возвращать. Если у вас нет постоянного дохода, то нужно быть очень аккуратным. Э, и в рекламе обычно об этом не пишут. Но это следует помнить. И когда вам предлагают легко и просто быстро в два клика получить кредит э, онлайн, э, будьте внимательны. Потому что маркетологи, те, которые разрабатывают рекламу, они постараются сделать свою работу очень качественно, чтобы вы действительно быстро приняли решение взять кредит, но кто потом позаботится о том, как быстро вы сможете его возвращать в нужный срок. Кроме того, опасайтесь специальных предложений, в которых есть прямая манипуляция. Это может быть написано, только сейчас или только в течение 15 минут после этого предложения вы можете получить со скидкой. И обычно на страничках такие стоят часики, которые тикают, и это дополнительная манипуляция, чтобы люди быстро приняли решение. И любые мошенники, которые работают, обычно схема работы мошенников заключается в том, чтобы создать психологический дискомфорт и вынудить вас очень быстро принять решение. Это означает, что у вас не будет времени подумать, обдумать, рассчитать, и вами пытаются манипулировать. Вот если вы понимаете, что похожая ситуация, Просто избегайте этой ситуации и не пользуйтесь. Если действительно, к примеру, банк, который выдает кредиты, объявляет какую-то акцию, она никогда не объявляется на один день. Это кредитная политика банка, об этой акции тоже может быть реклама, но там не будет указано, что нужно подписать договор или дать свое согласие, там, кликнуть мышкой, иначе... Через 15 минут эта акция не будет работать. Вот это один из признаков мошенничества. Когда вы заключаете договор в финансовом учреждении, в банке, вам банк обязан дать ознакомиться, прочитать кредитный договор до того момента, как вы дадите ваше согласие на взятие кредита. Так же, как и депозитный договор, кредитный договор нужно очень внимательно читать. Особенно все, что со звездочками, сносочки и мелким текстом. Вот поверьте, самое важное в договорах написано там, где написано меленько-меленько то, что вообще нереально прочитать. Сейчас еще банки делают такую штуку, они указывают, что существенные условия договора, ознакомливайтесь на сайте. И это означает, что банк перекладывает ответственность на вас, как на клиента банка, что вы должны сами пойти найти информацию на сайте. Это не совсем честно по отношению к вам. Кто ходит потом на сайт и перепроверяет эту информацию, немногие люди это делают, собственно говоря, банк на это и рассчитывает. Поэтому тоже очень внимательно это все читайте. Если... Вы таки берете кредит и вам дают на ознакомление кредит. Не стесняйтесь спрашивать все вопросы, которые у вас возникают. Лучше переспросите несколько раз. Пусть вы покажетесь, может быть, не самым следующим человеком. Ничего страшного. Вы заботитесь о ваших деньгах, вы заботитесь о сохранности ваших денег. Поэтому не стесняйтесь, переспрашивайте все, что непонятно, написано в договоре. И тогда, к тому моменту, когда вы подпишете, вам уже должны полностью все объяснить, ваша задача уточнить сумму, которую будете переплачивать и проанализировать. Если вы уже ведете свой бюджет, вы знаете, сколько вам нужно на ваши текущие потребности, то узнав сумму переплаты по кредиту, вы сможете соотнести, можете себе вы это позволить или нет. Еще один вид услуг, финансовых услуг, который относительно доступен, которым мы пользуемся, это страхование. Наверняка вы слышали о том, что можно застраховать свое здоровье, можно застраховать свой дом от пожара или же от наводнения. Страховок на самом деле очень много, они бывают разные. Суть страхования заключается в том, что страховая компания, это тоже финансовое учреждение, берет на себя защиту интересов страхователя, того человека, который хочет приобрести для себя страховку. Самый простой пример, одна из самых доступных страховых услуг, это, к примеру, страховка от несчастного случая. Что это означает? Это означает, что я такой страховкой пользуюсь, используюсь уже не один год, и это означает, что я за какую-то определенную сумму, не очень большую, Подписывая страховой полис, получаю гарантию от страховой компании на один год, а может быть и меньше, в зависимости от того, какой договор, если вдруг вследствие несчастья. Mm. Mm. Mm. Так, у меня сбилось. Меня сейчас слышно? Да. Yeah. Угу, хорошо. Хорошо. Мы останов... Да, спасибо большое, вижу, от Валерии Плюсик. Мы остановились на страховке от несчастного случая. Это означает, что если вследствие несчастного случая, что это может быть? Это может быть перелом, это может быть растяжение связок, это может быть отравление, порез какой-то. То есть все, что относится к непредвиденному, неожиданному несчастному случаю, страховая компания обязана мне сделать некоторую выплату. И вот такие страховки от несчастного случая – это тоже очень удобный инструмент а, для резервного фонда. Мы говорили о том, что резервный фонд мы делаем на случай как раз каких-то непредвиденных ситуаций, в том числе и со здоровьем. И а, на моем примере за 330 гривен в год – это не очень большая сумма, она может быть и 200, это может быть и 100 гривен. Там просто а, чем меньше сумма полиса, тем меньше сумма будет выплаты. Но это все прописано в полисе, в договоре страхования, и это означает, что если со мной что-то произошло, то тогда страховая компания мне сделает большую выплату для того, чтобы я могла восстановить свое здоровье. Этой услугой очень удобно пользоваться. Те, кто занимается спортом и те, кто ездит на соревнования, наверняка вы сталкивались с такими договорами страхования, когда на соревнованиях просят, чтобы спортсмены, которые приезжают, они имели страховку, они были застрахованы. У меня у моих знакомых, у которых дети тренируются и посещают соревнования, они им такие страховки постоянно покупают. Ребенок, когда ну, сын мой учился в школе, то в школе тоже иногда приходили, предлагали такие страховки, и мы на летние каникулы покупали там на три месяца покупали для него такую страховку. И потом я отдельно покупала для него тоже на год такую страховку. И когда он сломал руку, то мы взяли справку от врача выписку из больницы, и написали заявление, я потом написала заявление в страховую компанию, и мы сделали выплату, пока он ходил с сломанной рукой в гипсе. И вот такая страховка – это как раз возможность создания для своего резервного фонда какого-то дополнительного покрытия, которое будет обеспечивать вашу защиту, на какую-то проблему со здоровьем вследствие несчастного случая. Как я говорила о том, что страховки бывают разные, это могут быть и пожар, и наводнение, затопления квартиры и так далее. И если интересно, то можно в страховой компании подробно выяснить, какие дополнительные еще у них услуги бывают. А так же, как и у банков, страховые компании – это тоже лицензируемый вид деятельности, у страховой компании обязательно должна быть лицензия. И ваши права потребителя финансовых услуг тоже будут защищены, это защищено законом. Еще один вид, которым ну, вы точно либо пользуетесь, либо ваши родные родители пользуются, это банковская карточка. Что такое банковская карта и какие меры безопасности нужно придерживаться, чтобы не потерять ваши деньги с банковской карты, потому что с банковскими картами мошенничества очень много бывает. Кроме того, что вы просто можете физически потерять банковскую карточку, мошенники умудряются, узнав информацию с карты, мы сейчас подробнее об этом с вами поговорим, могут добраться и до ваших денег. Банковская карточка. Это пластиковая карточка, платежная карта, которую выпускают в банке на основании открытия счета в банке. Деньги не напрямую находятся на кусочке пластика, который у вас в руках. В банке открывается счет на вашу фамилию, и банковская карточка – это просто как ключик, который позволяет добраться до вашего счета банковского с помощью платежной банковской карты. Если вы приходите в магазин, как вам добраться до вашего э, счета в банке? Вам можно не носить кошелек, вам достаточно иметь при себе банковскую карту. С обратной стороны на банковской карте есть такая черная полоса, это магнитная полоса, на которой записана информация. И специальное считывающее устройство называется посттерминал, когда... Вы проводите через посттерминал магнитной лентой, либо те терминалы, которые поддерживают систему PayPass, называется. Можно просто сверху приложить карточку к терминалу, и тогда будет открыт доступ. К вашему счету, и с вашего счета магазин спишет ту сумму, которая у вас в чеке указана. Сейчас система PayPass позволяет устанавливать такой, как чип на карте, можно с помощью телефона делать оплату, можно с помощью часов делать оплату, и это позволяет не носить с собой Таня, мы вас не слышим. Татьяна, мы вас не слышим. Меня сейчас, по-моему, выбило из конференции. Да, вас, да, вас не сломали. Выбило. Ага, хорошо. Может, получили... том, что мы можем не носить с собой кошелек. Да, да. Мы можем не носить с собой кошелек, и вот банковская карточка – это как ключ от квартиры, и с ней нужно очень бережно и аккуратно относиться. Давайте сначала разберемся, какие бывают виды банковских платежных карточек. Потому что это важно, каким образом мы можем использовать свой банковский счет и платежную карточку. Бывают так называемые дебетовые карточки. Что это значит? Это значит, что на счету, на дебетовой карте находятся только кредит и банк не будет вам давать кредит наличными, а переведет деньги на этой на эту карту и тогда вы с этой карты делаете оплату. Чаще всего банк просто на э, платежную карту устанавливает кредитный лимит. И это означает, когда у вас ваших собственных денег для покупки не хватает, на вашей банковской карте установлен кредитный лимит. Это означает, что если вы продолжаете тратить деньги, то вы тратите деньги чьи. Уже не свои, а банка. Бывают карты универсальные, которые подразумевают, что там могут находиться и ваши деньги, и деньги банка в виде кредитного лимита. Каждый собственник банковской карточки, владелец банковской карты, должен знать условия пользования картой. Какие тарифы банк устанавливает за пользование картой. Что это может быть? Выпуск карты может стоить денег, а может быть бесплатный. Снятие наличных в банкомате. Если это ваша зарплатная карта или же карта для выплат, на которую заходит стипендия для студентов, то, как правило, на таких картах снятие наличных денег в банкомате не будет никакой комиссии бесплатно. Если же это ваша карта универсальная, на которой хранятся ваши деньги, это не карта для выплат, то тогда, если вы захотите снять деньги в банкомате, там будет установлена какая-то комиссия и вы должны будете банку заплатить за то, что через банкомат снимали деньги. Также важно учитывать, к какой сети относится банкомат. Если это банкомат Вашего банка, там где открыта карта, там может быть либо меньшая комиссия, либо может быть вообще без комиссии. А если это банкомат другого какого-то банка, то там наверняка будет комиссия, и вы дороже заплатите. Вот это нужно для чего учитывать? Когда вы строите свои планы, когда вы планируете, сколько вам понадобится наличных денег, где вы можете, С вашей карты. Что относится к персональным данным? На лицевой стороне карточки вы можете взять карточку и посмотреть. Всегда есть 16-значный номер, номер карты. В этом номере не только номер вашего счета, но и также номер банка, номера региона. И вот эти 16 цифр, они позволяют идентифицировать, отличить ваш счет от сотен тысяч других счетов. Там же на лицевой карточке, в стороне карточки, написан срок действия карты, до какого периода ваша карта действительно. С обратной стороны карточки, под магнитным полем, это э, полосочка темного цвета, внизу, как правило, Три циферки или, может быть, четыре циферки, три циферки в конце. Вот эти последние три цифры, это называется CVV-код. Этот код нужен для интернет-платежей. И если вдруг мошенники будут знать номер вашей карты, они будут знать... По-моему, Zoom начинает намекать, что нам пора заканчивать. Поставьте плюсик, если меня сейчас слышно. Меня снова выбивало из конференции. Да, слышно, отлично. Слышно, отлично. Спасибо большое за обратную связь. Хорошо, мы уже почти добежали до финиша. И э, все-таки банковские карточки – это очень важно, потому что э, мы можем не пользоваться ни депозитом, ни кредитом, но банковской картой уж точно будем пользоваться, и нужно правильно знать, как использовать банковскую карту. Я говорила о безопасности, я говорила о том, как банк перепроверяет, вы расплачиваетесь карточкой или кто-то чужой. Вы могли банковскую карту потерять, и кто-то, взяв вашу карту в руки, попытается снять деньги с вашей карты. На ваш финансовый номер, на номер телефона, который вы указали при заключении договора с банком, когда вы получали карточку, будет приходить смс-ка. И в этой смс-ке пароль подтверждения. Это нужно для интернет-покупок. Если вы в магазине делаете покупку, то там это делать не нужно. А если вы что-то оплачиваете в интернете, то вы вводите номер вашей карты, вы вводите CVV-код с, с обратной стороны карты, три цифры, и вам приходит смс-ка из банка, в которой еще иногда 4, иногда 6 цифр, которые в качестве подтверждения нужно ввести в компьютере для того, чтобы платеж ваш прошел. Мошенники, которые пытаются завладеть персональной информацией, иногда звонят под видом работника банка и рассказывают разные небылицы, истории про то, что Ваша карта заблокирована. Для того, чтобы вам карту разблокировать, вам нужно сообщить вот те цифры, которые пришли в смс Никогда работник банка не будет звонить и спрашивать эту информацию. К сожалению, в такие ловушки очень часто попадаются пенсионеры. Они не очень осведомлены, они не очень уверенно пользуются такими услугами, и мошенники их обманывают, и молодых людей мошенники обманывают, потому что э, не хватает опыта и э, ловят как раз на незнание. Я вернулась снова. И ловят как раз на незнании, <связывающие> э, что, э, как пользоваться правильно. Поэтому одно из важных правил. Никогда вашу персональную информацию вы не передаете чужим людям. Когда вы пользуетесь вашей карточкой, Зачем, э, старайтесь так, чтобы э, она не лежала... А Только Нет. Так... Звук ну, вернулся. Мама, я тебя время Вот, спасибо. Назад включен звук. Отлично, спасибо большое. Если вы расплачиваетесь в интернете, старайтесь избегать непроверенных сайтов потому что там тоже могут попросить под видом какой-то дополнительной скидки, чтобы вы ввели данные вашей карточки, и этими данными могут воспользоваться мошенники. Сайт обязательно должен быть проверен. Когда вы идете снимать деньги в банкомате, Старайтесь снимать деньги наличные в светлое время суток, не поздно вечером, и старайтесь это делать на, отделе, на территории отделения банка. Это более безопасно, чем снимать деньги, к примеру, в банкомате, который находится на улице, и если вы вечером в этом банкомате снимаете деньги, то это то в посттерминале нужно ввести свой ПИН-код. ПИН-код – это тоже способ проверить, что... Вы пин-код знаете только вы, вы его никому не сообщаете, и тогда вы свободно можете пользоваться своей банковской картой. Обычно продавцы, когда вы расплачиваетесь карточкой, если просят ввести пин-код, они стараются отвернуться в сторону и не смотреть. Но иногда бывает, когда вы стоите в очереди, возле вас прямо за спиной кто-то может стоять и смотреть на то, как вы вводите свой пин-код. Мошенники тоже эти могут пользоваться, поэтому... Ничего страшного не будет, если вы видите, что кто-то назойливо пытается посмотреть, как вы пользуетесь, вводите пин-код на посттерминале, попросите человека отойти дальше. Ни возле банкомата, ни возле красной банки, ни возле посттерминала, не положено, чтобы кто-то совсем близко рядом с вами находился. Это общее правило, и в банке тоже просят придерживаться этого правила. По банковским карточкам, то, что я хотела э, вам рассказать, э, это все. Э, хочу отметить, что э, финансовыми услугами могут пользоваться э, те, кому уже исполнилось 18 лет. И это означает, что оформить депозитный договор, оформить кредитный договор, открыть банковскую карточку на свое имя могут те, э, кому исполнилось уже 18 лет. А дети до 18 лет вместе с родителями, некоторые банки поддерживают э, э, такую форму, к родительской карте могут выполнять дополнительно, э, могут оформить дополнительную карту для ребенка. И это говорит о том, что сейчас уже э, гораздо больше возможностей у детей появляется, чем это было раньше, и можно использовать э, такую возможность для того, чтобы научиться пользоваться платежные карты. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в чат. Наше следующие домашнее задание. Вот, кстати, по поводу домашнего задания. Мне на почту по второму занятию пришло всего, всего один отчет о выполнении домашнего задания. И мне не совсем понятно, либо сложные домашние задания, либо неудобно отчитываться. В чем проблема, почему у меня не получается с вами обратной связи. Одним из прошлых домашних заданий было посмотреть мультик, и, в общем-то, даже написать в нашей вайбер-группе свое впечатление от просмотра мультика, это буквально одно-два предложения, и это тоже был бы формат отчета по домашнему заданию. Но, к сожалению, почему-то у нас с вами это не складывается, и не совсем понятно, почему так. Напишите, пожалуйста, ваше впечатление в вайбер-группу, почему сложно делать домашние задания, или, может быть, почему неинтересно делать домашние задания. И у нас еще с вами дополнительное занятие появляется, и будет возможность и обсудить это, и, может быть, изменить что-то в формате домашних заданий. Сегодняшним домашним заданием до следующего, до 31 числа, тут не так много времени, тут не две недели перерыва, я попрошу вас обсудить с вашими родителями или с вашими старшими родственниками, обговорить те финансовые услуги, о которых мы с вами сегодня говорили. Депозиты, кредиты, страхование, банковские платежные карточки. Распросите, чем ваша семья, какими финансовыми услугами пользуется. Вы можете также расспросить ваших родителей или старших родственников, какие они знают меры безопасности, как они заботятся о своих деньгах и как они заботятся о том, чтобы финансовые мошенники не добрались либо до банковской карточки, либо какие они знают способы, как можно себя подстраховать и обезопаситься от финансового мошенничества. Когда вы проходите по улице, загляните в банк и поинтересуйтесь, какие процентные ставки по депозитам в вашем городе банки предлагают. И Будет интересно, например, мы в разных странах живем, и нам будет интересно обсудить и узнать, какие процентные ставки в разных странах и в разных городах. И также, если вы заходите в отделение банка, спросите, пожалуйста, могут ли, до 18 лет предложить банк какую-то карточку. Можно ли сделать такую систему? В Украине я знаю, какие банки это делают, а в других странах я не знаю, мне будет очень интересно это узнать. По-прежнему ваши отчеты я ожидаю на свою электронную почту до 29 октября. Презентацию вы получите, как всегда, последний слайд презентации – это домашнее задание. Я рада была с вами пообщаться. Мы сегодня в форс-мажорных обстоятельствах общались, но тем не менее я рассчитываю на то, что информация о финансовых услугах и о безопасном пользовании действительно вам в жизни пригодится. Спасибо вам большое, рада была с вами поработать на этом Заканчиваем работу. Если есть возможность, голосом кто-то хочет проговорить, было интересно, было полезно, пожалуйста, буду рада услышать.